Всем привет, у микрофона Амортиз и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Сегодня мы приручим дракона, побегаем на перегонки с котом, подеремся на мечах, поучаствуем в судостроении, поиграем в агрессивный футбол и пощупаем пиксельную РПГшку. Поехали! Итак, Драконы. School of Dragons — это название нашей первой игры на сегодня, и она снова по мультику «Как приручить дракона 2». На этот раз мы получили полноценную трехмерную РПГ-ху с яркой графикой и возможностью поболтать со всеми, ну, вроде бы со всеми персонажами мультика. Здесь тебе предстоит тренироваться, летая на чужих взрослых драконах, выполнять задания и даже растить своего собственного маленького дракончика, чтобы он вырос сильным и послушным. Ну а там не стыдно и в онлайн выйти. Да, есть в игре и ММО-часть, где можно дружить и сражаться с другими игроками. Игра требует постоянного подключения к интернету, ведь она обновляется довольно часто. Появляются новые квесты и так далее. Короче говоря, штука клевая, советую. Вторая игра Том и Джерри Маус Мейс, И это, по-моему, самая ностальгическая штука, которую я видел за последнее время. Томас... Потому что как раз когда мы смотрели Тома и Джерри, мы играли в игры типа Пакмана или Чип и, Дейла. и вот сделали игру, которая и объединила в себе героев и игровую стилистику тех лет. Да, смысл просто как тапок. Мы играем за Джерри, который бегает по лабиринту из книжных шкафов и прочей мебели, собирая кусочки сыра. Здесь же и сам Том. Он гоняется за нами. От уровня к уровню становится больше ловушек, да и на помощь Тому приходят новые коты. Тоже, кстати, знакомые с детства. То есть это такой пакмен про кота и мышь. Мне очень понравилось и я советую всем, кто сейчас вообще понял о ком и о чем речь. Следующим номером World of Warriors. Довольно занятная игрулина, скажу я тебе. Весь геймплей представляет собой атаки, основанные на квик-тайм-ивентах. Нам предстоит путешествовать по карте от уровня к уровню. И на каждой карте, конечно, надо кого-нибудь отмудохать. В принципе, идея не так уж нова, но реализована она тут замечательно. Так что для того, чтобы весело потренировать свою реакцию, самое оно. Потому что если хочешь сильно ударить врага, реакция должна быть весьма хорошей. Также заслуживает упоминания графика она тут мультяшная яркая и в целом смотрится довольно клёво и необычно в игре есть донат и скорее всего ты с ним рано или поздно столкнешься но получить удовольствие точно успеешь. Дальше, игра Ocean Tales. Из названия можно было бы сделать вывод, что игра о море, но вот ни хрена. Большая часть геймплея представляет из себя типичную мобильную стратегию с небольшим налетом анимешности. Ты должен построить деревушку, чтобы добыть ресурсы, необходимые для постройки корабля. И скажу я тебе, это дело не быстрое. Пока свинки вырастут, пока картоха созреет. Нет, конечно, поплавать по миру тоже можно будет. Есть даже баталии на море. Но, по сути, все это только переход между локациями где свинки и картоха с игрой так-то все в порядке вот только название ей не подходит а так кто любит мобильные стратегии тем должно понравиться ну а теперь еще одна забавная и оригинальная интерпретация футбола world sorcer striker смысл в общем-то закатить мяч в ворота соперника но вот как это делается в каждой команде здесь всего по одному чуваку, и пинают они не только мяч, но и друг друга, при том весьма активно. Даже кровушка слегка летит. На мой взгляд, получился очень занимательный аркадный экшен, который так и просится на игровые автоматы. Нет ничего заумного и напрягающего, просто два чувака пинают друг друга, ну и иногда попадают по мячу. В игре три режима игры – аркада, турнир и бесконечный режим. Есть возможность менять своему чуваку шмот и даже простенький ролевой элемент в виде небольшой прокачки на мой взгляд очень годный тайм киллер скучно не будет это как в тетрис играть ну и последняя игра и 3 children of cornea наверное такой уж сегодня день но эта штука тоже анимешная и тоже вызывает ностальгические чувства на этот раз вспоминается легенда о зельде ну ты сам видишь здесь действительно есть сходство Тут ты путешествуешь по миру с небольшим отрядом и рубишь всех, кто встречается на пути и ведет себя плохо. А это, в общем-то, вообще почти все. Тут же будут квесты, шмотки, уровни, скиллы, новобранцы в отряде. Короче говоря, RPG как RPG с приятной пиксельной графикой, которая хоть и простая, но хорошая. Тем более, что мир от городов до пещер довольно разнообразен. Короче говоря, я доволен. На сегодня, пожалуй, закончим. Написал и озвучил Федор Амортис, нашел и смонтировал Николай Подгурский. Как всегда, ставь лайк и оставайся с нами. До скорого!